Всем добрый день! Вы сегодня с нами на канале Мир Дерева. Сегодня пойдет разговор о наших деревянных лестницах. В нашем магазине представлены различные лестницы из дуба, бука, ясеня, сосны по самым низким ценам собственной торговой марки Профинт Хобби. Мы используем только наиболее современное оборудование, дополнительно оснащенное высокотехнологическими автоматическими системами. Наша компания регулярно представляет скидки на ту или иную продукцию. В производственном процессе лестниц используются станки с ЧПУ. Это гарантирует стопроцентную точность всех необходимых параметров изделия, так как человек не вовлечен в процесс автоматического изготовления деталей для лестниц. Мы постоянно трудимся над увеличением ассортимента среди представленных вариантов лестниц П-образные, Г-образные лестницы, конструкции с забежными ступенями, площадками, лестницы с прямым маршем и многое другое. Всего в продаже более 200 моделей лестниц. Все модели лестниц из сосны всегда в наличии. Вы можете получить лестницу, забрав ее самостоятельно со склада в Москве. Компания Мир Дерева» имеет широкую дилерскую сеть по всей стране, что также не составит проблем в покупке для покупателей из других регионов. Мы продаем лестницы только в разобранном виде. Их не составляет проблем доставить до места назначения на обычном автомобиле. Упаковка элементов лестницы производится в коробке количеством от 1 до 7 штук. Мы осуществляем погрузку собственными силами. При необходимости клиент может согласовать условия доставки лестницы. К каждому изделию прилагается подробная инструкция, в котором освещаются все аспекты сборки лестницы. Вам понадобится всего лишь один день, чтобы собрать лестницу, руководствуясь советами, представленными в инструкции. Пять наиболее часто задаваемых вопросов о лестницах из дерева: как выбрать лестницу для дома, с чего надо начинать? Первое. К чему стоит присмотреться? Это точные размеры помещения. Выбор лестницы в этом схож с процессом подбора одежды. Если вы неверно определите размер, то просто не сможете носить вещи. Для того, чтобы сделать замеры, вам не обязательно прибегать к помощи специалиста. Эту задачу вы можете осилить и самостоятельно. Достаточно проявить инициативу и иметь при себе простую рулетку. Как только вы подготовились записывать результаты, произведите указанные ниже действия. Первое. Следует замерить расстояние между полами первого и второго этажей. При осуществлении замерочных работ исходите из того факта, что основание конструкции всегда будет располагаться на чистовом полу. Второе. Обязательно следует замерить проем второго этажа. Когда вы будете изучать инструкции каждой из лестниц торговой марки Profit Hobby, вы получите данные о минимальных требованиях, предъявленных к размерам проемов. В том случае, если полученные размеры будут меньше рекомендованных, пользоваться такой лестницей будет чрезвычайно сложно и даже опасно. Также расстояние от потолка до ступеней должны быть в пределах от 1900 до 2000 мм. Третье. Осмотрите зону, в которой планируется установка лестницы. Обратите внимание на установленные там двери или окна, а также батареи отопления. Все это необходимо учесть при составлении замеров. В этом случае ситуацию спасет детальный чертеж помещения и располагающих в нем объектов. Если это удастся сделать, то наши специалисты окажутся содействие в выборе подходящей конструкции на основании предоставленных данных. Также вам расскажут, как проходит процесс установки конкретного изделия, в чем состоят специфические особенности его покраски. Вопрос номер два. Можно ли назвать наиболее удобную какую-то определенную модель лестницы на второй этаж? Этот вопрос часто ставят перед нами наши клиенты, однако вопрос представляется слишком общим. Очень сложно дать на него предметный ответ. Все сугубо индивидуально. Многие отдают предпочтение лестницам, оснащенным поворотными площадками, такими как К-02М представляет собой конструкцию с поворотом на 90 градусов или К-004М. Поворотная лестница на 180 градусов. Все ступени в этих моделях характеризуются идеально прямоугольной формой. Они совершенно безопасны в процессе эксплуатации. Именно по этой причине данным моделям отдается приоритет в домах, где проживают дети или пожилые люди, которым сложно быстро передвигаться. Однако для установки лестницы с площадкой вам понадобится большой проем. Проверьте его размер и сообщите данные нам. В некоторых случаях еще есть шанс что-то подкорректировать, изменив величину проема. В других случаях, когда менять все поздно, следует отказаться от конструкции с площадкой. Третий вопрос. Что включено в стоимость лестницы марки Profit Hobby? Данный вопрос также часто задают наши клиенты. В стоимость включается вся фурнитура, нужная для сборки изделия, все детали и подробная инструкция по установке. Все будет зависеть от того, какую модель лестницы вы парит почтете. Проводить дополнительных подгонов детали не требуется. Четвертый вопрос. Какую выбрать лестницу? С правым поворотом или левым? Все зависит от помещения, где она будет установлена. Если вы в процессе подъема на второй этаж будете заворачивать направо, вам следует остановить свой выбор на лестнице с правым поворотом. Правая лестница. Если поворачивать будете налево, приобретайте изделие с левым поворотом, левая лестница, все просто. Пятый вопрос, когда лучше красить лестницу, до сборки или после нее? На этот вопрос ответ будет четким, красить лестницу следует только до ее сборки, это обусловлено природными качествами дерева, из которого лестница изготавливается, если красить ее после сборки, покрытие не попадет в труднодоступные места. Они будут подвергнуты дополнительному риску, а значит это может сказаться на работоспособности всей лестницы в целом. Всего доброго, до свидания.